Всем привет ребята, здравствуйте, наконец-то мы снова с вами Бам -бам -бам -бам -бам. Посуда, походная посуда, горелочки на ножочки В общем, с чем я хожу походы, ребята Значит, есть у меня вот такой вот прекрасный набор от компании Сплав Котел на литр и на пол литра объем сделан он из алюминия анодированного очень ребят легкий компактненький и самое главное что туда прям вот идеально идеально заходит и выходит газовый баллончик маленький следующая ложка титан от компании «Новая земля». Горелка газовая, китайская. Купил в «Триале», «Триал Спорт» магазин. Не жалуюсь, в принципе, горит замечательно. Все работает, как часы. Вот в такой коробочке, в боксике. Ну и, конечно же, нож, ребята. А пинель восьмерка Классика просто. Все это замечательно укладывается, компактно заходит в котелок, кладется ложка, нет, нож не сюда, стоп. Укладываем в горелочку, вот так, накрываем крышечкой, сюда заходит нож, получается у нас вот такая сумка. Все, вот он. Для одиночки самое то, ну и кружечка, конечно, с компании Quetch, для котла с рисками мерными. В принципе, ребят, все, что я хотел сказать по поводу кухни для одиночки, для одиночного похода, небольшого похода выходного дня, может быть куда-то в путешествие, либо на рыбалочку, на охоту, куда-нибудь съесть, вполне достаточно. В этой, кстати, крышке от котла можно даже что-нибудь пожарить, небольшое, для одного в самый раз. Спасибо, ребят. Ставим пальцы вверх. Не забываем подписываться. На канале еще будут интересные видосы. Всем пока. Спасибо.